Ну что, здравствуй, здравствуй, мой любимый клоун, здравствуй, мой любимый зритель, всем привет, а, меня зовут Вадим Картавый, ты на канале Картавый Компании. мы сегодня с тобой проиграем, поиграем, поиграем, <смех> <смех> да, мы тебя уже дождались, мы начнем, давай, мы в прошлый раз вообще скучно провели эту игру, я думаю, что этот раз будет весело, как-то, как-то прошлый раз мы больно-таки 2%, <смех> Надо мне искать что-нибудь в жизни, как здесь по дому поискать, полутать, я не знаю, по-быстрому все это сделать. Потому что времени не, не особо много. Поесть, поесть, что-нибудь есть, поесть. В общем, поесть ничего нету заперто мне надо что-нибудь найти хотя бы какую-нибудь штучку чего-нибудь где-нибудь течку какую-нибудь Апюшенцу Абсушенцу я не могу найти Так что куда куда, куда мне вообще идти да, сестре, муж нужно вести. А где ну, комната сестры? Вот она. <соединяющие> <соединяющие> Кому-то комарик укусил. <соединяющие> Ты лишь против мучения своей сестренке, ведь ее разум полностью в моих руках. Совсем скоро она сдастся, и Я убью ее. А затем выберусь в ваш мир. Не пропусти это зрелище. Мы будем ждать тебя в парке смерти. Ты ведь помнишь где-то. Я и... вообще не знаю, где и это. Ты о чем говоришь? Ты в этом какого? Куплю, но скажи, я вам. Я-то причем он всех убил. Так, у что дальше? Парк смерти, парк смерти. И как я доберусь туда с двумя процентами жизни? Ты издеваешься? Ты реально издеваешься надо мной игра. Хоть бы аптечечку мне какую-нибудь маленькую оставила бы. Там малюсенькую аптечечку. Ладно. Мы идем куда нам вообще нужно. Нам нужно попасть в парк смерти, да? Значит, вот... Надо поискать, может быть, будет э, по дороге аптечка, маленькая хотя бы. Так, пожарная машина поехала. Куда поехала? Так. Ну, бежит на меня, прям, я убью, потому что... У меня очень мало процентов жизни, мне... Так, давай я сохраняюсь вот здесь, чтобы... Если что, вдруг, если меня убьют, чтобы я здесь опять появился. Интересно, на машинах... О, вот, вот тут тут что-то... Что-то есть! Что-то есть! Что-то есть! А как сюда попасть-то? отлично вот здесь э, я нашел аптечку, только я не знаю как туда попасть мне аптечка очень нужна была, очень Прям я даже э, из-за этого пусть я умер, но как бы я получил аптечку потому что с двумя процентами я точно не пройду эту игру Ну что мы будем э, не торопиться, потому что нам э, торопиться некуда Нам нужно полтать все Смотреть что да как и э, вообще убедиться во всем а, я поставил это все на запись или как Надеюсь, что поставил. Да, поставил, поэтому.. Так. Блут-луток. Ну вот, блин, нужно обязательно подойти прям в двух шагах, да, вот это все находится, как бы. Че? Куда дальше-то? По-моему, назад вернулся. Так, давайте здесь сохранимся. Ну, успешно сохранено, получено. Лучше перестраховаться. Согласен? То, что они сделают. Делаю для этого. Блин, сколько я патронов тебя садил-то? А? Так, что нам нужно сделать здесь? Ты знаешь? Я слышу демонов. Я три часа с этим этот пожар тушил понимал здесь как чего Надо что-нибудь такое посерьезнее взять что ли Чтобы от этих побыстрее сбавиться то Пожар не помеха Порешаю. Так, что здесь у нас? Нужного предмета нет. Патроны для дробега. Нужного предмета нет. Так, где этот предмет? Ну ладно, пойдем искать Парк Смерти Так, а где мы вообще находимся? Парк Смерти должен быть вот где-то здесь, по сути В он должен быть вот где-то здесь Парк Смерть. Не, это не Парк Смерть. Парк Смерть у нас. Прямо и налево, получается. Прямо. Сейчас, подожди. Так. И вот здесь мы поворачиваем в эту сторону. Сейчас, погоди. Погоди, сейчас навигация все подскажет, навигация есть у нас с тобой, да, вот, где-то здесь он находится так, ну вот у меня здесь есть вот это это наш город и куда полетел шарик надо срочно оправляться за шариком ну и куда шарик, шарик, где ты был? А можно его выстрелить? Интересно. Как ты думаешь, что произойдет, если я его а, выстрелю в шарик? Как ты считаешь? Мне вот сейчас а, вообще не огонь, я наверное да, я, я наверное знаю, куда мне бежать. О, -о, -о, О, а как я мог это попустить? Так, так, так, так, так. так. Ну, куда улетел шарик куда, куда шарик улетел Шарик, шарик где-то был на фонтане, по-моему. Вот он, шарик. Ну пока. Канализация, цивилизация. Так, в поисках черепашек, ниндзя... О, боже мой, запомни эту карту, потому что она нам при... пригодится. Скорее всего, выбираем ее. О, да. <говорит> потому что у меня есть. зачем бежать никто ничего не показал стрелочки бы хотя бы показали сделали бы елки палки для дураков как я стрелочки стрелочки стрелочки Подожди, а он что, закрывает их что ли? Сволочь! Блин! Я, я просто его вот не могу. Я... И я не знаю куда бежать. Не вы. Ну не скрыться. Лучше проверю, как там твоя сестра. Так, ну мы убежали от него, это хорошо. Может быть, надейтесь, спросится выбраться из ловушки. Thanks for those deer. Что ли елки-палки? А, ну способ. Я уже думал переплыть елки-палки здесь. Просто опупенная игра. Опупенное, опупеннейшее, опупенье, до, до пупения, так, куда дальше-то? А, теперь нам, ну, как, по вот этому методу, да, двигаться, я так понял. Добро пожаловать в канализацию. Я здесь еще не один. Я так, теперь надо посмотреть на карту и куда нам. Так, прямо и сюда, потом... Да, прямо. Все, Понятно. Прямо и сюда, по-моему. Но! перезаряжайся все же. Так, надо посмотреть, правильно я иду Да. Еще одно чудовище. Из мира всего. Он <свист> покотствовал меня. Это чудовище. Лучше мне сюда сюда, сюда. сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Сюда. А! А! Меня чуть не съели тут, а елки палки. Так, вот здесь нужно сохраниться успешно сохранились. В общем, так надо посмотреть по карточку, где. Где мы находимся вообще? Неужели? 91 год. так здесь какая-то записка. Нажми 7 два шага вправо 7 окей okay, 7 два шага вправо зажми 2 шага вправо так давай вот так да мы же видим 7 и Раз, два, десять, получается, семь, девять, э -э, два шага вверх, три, э -э, два шага в. Два шага влево, один получается, и шаг вниз, зажмись. Это было проще простого, я не знаю. Прям вот, я думал, что я сейчас здесь, наверное, буду часа два собирать этот пин-код или Кодовый замок. Так, ну, надо осмотреться бы, осмотреться, потому что мне нужен лут, я никуда не тороплюсь, в принципе, здесь какая-то записочка, ловец снов ну, доставили субъекты Лили и Чарли на базу, субъект Лили оказались более перспективность помощью э, Ральфа и сознания его дочери субъект Лили удалось извлечь менее 5 образцов страха. Также был э, обнаружен крайне сильный образец, который не удалось извлечь по всей видимости из-за ментальной связи Лили и Чарли сила образца вероятно обусловлен тем что данный страх появился у детей совсем недавно около недели э, назад э, посещали парк и сильно усугубили, э, испугались клоуна ну, в общем э, клоун у нас просто гений так мы... так мы пришли откуда откуда нам нужно посмотреть все что, все, что здесь связано все совсем потому что различные плюшки дости достяги чтобы все получить сразу чтобы не возвращаться сюда там через год когда выйдет обновление или еще что-нибудь тут выйдет не знаю вторая третья часть во второй части будет и тому подобное в общем чтобы не возвращаться сюда поэтому так ну и Патронов набрались, потому что патроны нам пригодятся, скорее всего. Я смотрел, э ох мать вашу. Так, мне надо что-нибудь такое поэффективнее, блять. Так, чтобы с этим чудищем-то разобраться. Если у меня патроны кончится, что делать. Блять, вот немного неудобно в том плане, что лутаться долго слишком все происходит. Неужели? Я надеюсь, второго такого чудища мы не встретим, но здесь еще так это новая какая-то блок АБЦ, АБЦ, АБЦ вот здесь 5 дней назад образцы страха взятые у Сибирки линии жителям достичь паники среди тестовой группы не удалось также люди догадывались что они видят те же кошмары результат первой фазы испытаний признались не умеется. на всякий случай Что мы здесь должны сделать? Ноль ну, подсказка. Офигительно. как ты же я должен открыть эти комнаты, елки-папки. и и ОНТБ закрылась да? давай посмотрим что в комнате побывал везде это вот хорошо то что я побывал везде мне не нужно перепроходить или еще что-то где-то слышу я да. Так, и открываем комблок С. нашего Дональда Трампа есть еще какая-то записочка Пират давай... Джон и Мэри испытание изобретение для усиления воздействия образцов сараха это обернулась катастрофой образцы начали убивать людей во сне после этого судя по всему возможность перевращаться из мнений снов а наш мир сотни жителей уже мертвы объявлены эвакуация последний шанс купол 12 господи хоть бы у них все получилось а, в общем мне еще придется наверное, город спасать так Окей. я упел вот Аллилуйя! Мы успешно сохранились. Здесь три Наберите способ. Способ. Способ я нашел. Способ. Зачем я его нашел? Кто меня спросил? Так, куда? Куда ты дальше, лки-палки, идти? Придется опять врага смотреть Нам, нам, да, назад надо возвращаться, только я не знаю, куда, если честно. исследовали с вами. Теперь нам осталось, что... <NP> <eaten two -uximisan67> что у нас за задание осталось? А -а -а -а -а -а -а активировать защитные вышки в городе. Так, а где эти вышки находятся у нас? Так. Карта. Одна вот где-то вот здесь. На Стрит. Получается. Где-то неподалеку есть вышка одна. Где-то она вот здесь получается. Да, рейс Стрит. где-то вот она здесь находится. Вышка это. Да нифига себе! Ай, надо глянуть. если получается где-то вот э, здесь что ли да вот она так одна есть одна у нас э, еще где-то есть на э, blackwood да можно возвращаться назад Ищем вот Так. Так, нам нужно попасть на Вестланд. Вестланд uh, это получается сюда. Сейчас посмотрим вернуться то я всегда успел. да там получается сюда так и где-то она вот, вот, вот, вот гдето вот здесь получается Вестлан, да вот где-то вот на этом на этой улице на всякий случай сохраняю здесь тоже. Да ладно. Да что ли? Так, Вестленд э, здесь находится. Где у нас вышка? Где-то вот она здесь находится. По-моему. А, вот она. Так и еще одна, да, одна у нас а, еще где показана. А, ну в самом парке получается. Пойдем в парк. Смерти. Я, я думаю, что сейчас мы дойдем до парка и Уже в следующем видео у нас. Если я впишусь во время, сейчас посмотрите по у нас -то. вообще что что то да как так, ну довольно-таки, если даже я хорошенько отмонтирую, елки бог не умирает. да что ты да. так а что что мне что мне теперь осталось? меня убил блин пока я там стоял смотрел на время на все вот здесь я по-моему это установили я уже установил не знаю да вот он Классные монстры. В общем, наверное, такие... Может быть, до конца уже там чуть-чуть осталось, наверное, до финала. Так, парк смерти. нужно сначала найти обязательно столб то в первую очередь это столб знакомое место к сожалению мне оно не знакомо, поэтому давай сначала найдем да ладно он меня сейчас убьет Когда тварь, тварь меня сейчас убьет Издеваетесь, что ли? Они реально издевались. Надо... Подожди, мне нужно найти эту... Какую... Башню. Где башня. Где башня-то? Карта пусто. Как так? Я могу выйти отсюда. Я пропустил башню. Мне нужна башня. Нужна вот эта башня? Она показана на то, что в парке, но ее там нет. Ну ладно, пойдем уже. Черт, с ним беру. Все, что нужно, и пойдем. Куда мне идти? В принципе, мы можем здесь поутаться нам нужен вот закончу. Ну, завис. Куда? Да я завис? Почему? Вот Блин, почему мне именно у меня такие баги, а? Вот ты все сделал уже, все сделано на, блин, блин, а? Так, ну все, на этом все, давайте продолжу в следующий раз я все равно здесь подвес елки палки я не могу выбраться и самое. не буду Лучше запишу финал короче в последний самое. там сколько осталось только осталось Блин, мы здесь загруженная вот он перезагрузиться Я же сохранялся здесь, елки-палки. Совись прям, блин, не знаю, где. <Слышко> все, надо заканчивать, короче, и все. О, вот здесь я закончил А не там Ой-ой-ой да. Ой-ой-ой Я чисто из-за того что у меня 2 процента жизни идут сюда из-за того что лут, лут мне нужен больше всего не пойду туда больше там подвисать куда мне идти я не знаю Я должен найти сестру. Ладно, давайте до следующего раза. Нам осталось буквально чуть-чуть куда мне на этот паровоз я думаю что следующую субботу воскресенье я хотел сегодня закончить но не получается Жаль. По времени нужно отмонтировать все и все это самое. Ладно, на сегодня все. С вами был Вадим Картавый. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки. Всем пока!